Ну, детство в основном рисовала, рисовала, любила, в школе любила рисовать. Потом, ну, так, немножко крестиком повышивала. Ну, то есть за период, так сказать, становления своего, там, от детства до юношества, ну, всякое попробовала. Вообще, такая, конечно, любительница была в свое время Пройтись по бижутерным одельчикам Потом как-то это с появлением своего, наверное, дела И теперь я уже в этом купаюсь Я перенасытилась То есть у меня уже нет такого для себя Но есть для других Это действительно люди, которые ценят именно ручную работу И что-то необычное что-то вот, ну, мы же все знаем, что когда выходишь в чем-то необычном, не обязательно это украшение, а там хоть очки, хоть там, кофточка какая-то, мы всегда знаем это ощущение, как же это здорово ловить чужие взгляды, я обладатель интересной вещи, индивидуальной. Желание попробовать каких-то вот техник, то есть это очень много всего. Ну просто в сутках 24 часа, у тебя две руки, ты работаешь, и у тебя еще ребенку 4 года, и ты должен успеть везде. Я бы, наверное, уже все попробовала, что могла.